чем отличается литовская доска у нее маркировка идет вдоль доски у бельгийской всегда маркировка поперек ну вот сейчас откроем вот эти пачку увидим маркировку там на доске по-любому будет указывается там цвет время производства номер партии т.д. и т.п. на вилочном погрузчике лежит две доски по факту, видите, вот литовская, да, которая без маркировки продвиг... прогибается лучше, да, но по физико-механическим свойствам она показалась лучше в процессе испытаний. А, так, по поводу цветовой гаммы понятно. А, банки для ретуши есть в любом цвете. А, пишется дата производства, ну вот тут 05 2017 на банке, вот здесь именно пишется. И срок годности банки с краски один год. Не то, чтобы она прям там прокисает, протухает или что-то это, но так как она на водной основе, вода потихоньку начинает испаряться. И в принципе вся краска, которая приезжает, ей не больше, чем полгода с завода, который приезжает к вам на объект. Перед применением вы хорошо закрыли ее и стрясли, чтобы фракции как бы вот разболтались. Тогда все нормально. А, по поводу разбавления, ну, в принципе, на акриловой на водной основе а, техник сказал, что в принципе не разбавляется. То есть, как бы она стала у человека как кисель здесь, в Белгороде. В принципе, не разбавляется. Я думаю, что так да, как на водной основе она разбавляется, а потом консультировался с людьми, которые с красками как бы имеют, они сказали: ну, возьмите, отлейте там в. 50 грамм Напробуйте. и попробуйте да если все окей значит окей а вот по поводу фасада калужского да вот реально а, эта фотка которая прикладывалась ну написано 10 лет по моему 8 не знаю что такое гарантия на цвет 10 лет смотрите эта гарантия официально прописана на сайте да если вдруг у вас там какое-то произошло изменение с светом Звоните, пишите, это рекламация. А, смотрите, естественно, там светлые цвета будут выцветать медленнее, чем будут выцветать темные цвета. Что такое гарантия на цвет? А, рассказываю историю про машины. Да? Купили черную Тойоту. Ну, самый идеальный черный цвет, самый пафосный, самый любимый в России. Да? То есть понятно, что вы ездили, ездили, ездили, машина замечательно нравится, не ломается. Вышла вот новая модель, захотели новую черную Toyota. Подогнали их рядом и увидели, что одна посидее станет, чем только что купленная черная. Да? То есть это является естественным изменением цвета. Любой материал, любая краска в результате долгого воздействия ультрафиолета меняет свои полутона. Единственное, это не является катастрофическим изменением, что происходит с пластиком. У пластика есть ГОСТы на выцветании, на пигментное выцветание, на пигментное выцветание в масти, это так называемый ксенотест. В общем, если в пластике выцветание это норма, и есть ГОСТы на выцветание, то, допустим, выцветание красок на машине или, допустим, на нашем фасаде, это является изменение каких-то полутонов. То есть черная Toyota останется черной, она не станет ни красной, ни фиолетовой, ни зеленой, она останется черной. Но полутон, скорее всего, она, да, свой поменяет, то есть из кипель на черного она станет чуть-чуть посидей. И это является не катастрофическим изменением цвета. Монтаж под основные правила. А, ну как уже говорил, подсистема может быть как металлическая, так и деревянная, да, понятно. Дальше идет первых два пункта. Горизонтальная обрешетка и укладка теплоизоляции. Это, первые два пункта работают только при условии, что мы используем утеплитель. Ну, давайте я как бы сразу перелесну. Это вот грубо горизонтальная обрешетка и укладка вот такого утеплителя. То есть если мы не утепляем, да, то грубо первых два пункта мы опускаем. Ну, это к вопросу о плохих всех панельных домах. То есть они не используют утеплитель, они сразу начинают с третьего пункта делают вертикальную обрешетку, шьют бруски. Шаг обрешетки 600 мм. Все спрашивают, почему не 500, почему не 1000. Да, ну, потому что если мы сделаем 1000, то конструкция получится довольно-таки хлипкой, доска, ну грубо, там, цельной конструкции мы недостаточно получим. Можете делать 20, 30, 40, 50, пожалуйста, на ваш страх и риск, ну, в смысле, на, на ваше усмотрение делайте. Все говорят, ну, буду тогда делать 600, не всегда 600 получится, потому что та же самая дверь от входа будет там через 300, через 400, вы априори сделаете, да, обрешетку через 400. Ну, в принципе, вот рекомендуемый шаг обрешетки 600, и именно из-за этого считаются все там расходы по гоножа там на бруске, на крепления на саморезы и т.д. и т.п. Дальше мы монтируем доборные элементы. То есть мы должны смонтировать наружные углы, внутренние углы, там какие-то конечные профили. Дальше идет установка перфорированного вентиляционного профиля. То есть вниз мы ставим перфорированный профиль и уже сверху крепим стартовый профиль. Сейчас будет дальше слайд, там будет все четко показано. Стартовый профиль закрепили, защищаем стыки EPDM-лентой только для деревянной обрешетки, о чем я говорил. То есть на металл можете ставить, но это на ваше усмотрение. И дальше приступаем к креплению фиброцементного сайдинга. Ну то есть вот такие 8 пунктов, из которых первых 2 на выбор. Ну вот, кстати, лист УСБ, на который напрямую пришивается p образный профиль. И нас технический специалист Илья Жук монтировал дем демо-дом для обучения в Дечино. Монтаж кедрала – основные правила. Вот сейчас, наверное, самое интересное допускает, начинается. О чем надо послушать. Фиброцементный сайдинг просто в обращении для расперловки материала можно использовать. Первое. Ручную циркуляционную пилу с диском для фиброцемента. Это вот то, что вы видите. Сразу хочу сказать, диск для фиброцемента не обязательный для кедрала. В принципе, вот второй вариант углешлифовальная машинка с диском по камню, по бетону, замечательно его режет. Любой диск по камню, по бетону, по тротуарной плитке, все, что связано с бетоном, замечательно. Р... Да, режет как бы э, фиброцемент, потому что фиброцемент гидрал, он называют middle density средней плотности, он замечательно режется. А, допустим, второй материал high density, высокой плотности, и квитон, уже по-любому вы купите диск по фиброцементу. Почему сейчас так говорю? Потому что диск по фиброцементу стоит в районе 6-7 тысяч. Он довольно-таки дорог. Довольно-таки дорог и... Не всегда применяют, хотя вот белорусы как раз режут все диском по фиброцементу. Если интересно, вот эти образцы режутся на заводе, то есть вот эти коробки нарезаются, распиловка ведется там, вот эти вот доски там на образцы нам нарезают. А диск у меня умирает в промышленном масштабе в среднем за год. То есть, ну, вам, наверное, лет на пять домов хватит его строить. В принципе. Но ну и когда вы строите 70-этажное здание, да, и пилите квитон, вам по-любому его покупать. Дальше электролобзик с полотном по фиброцементу, но ну, я думаю, в монтажных как бы это не имеет места быть, все улыбаются. Есть кулибины, которые наличники фигурные делают. Видели вот тот отель ростовский? Честно скажу, там наличники из пластика, не из фиброцемента. Но у нас а, одним кулибином, Соромхаусом, в офисе подарен резной наличник, который вот с перфорацией, совсем аккуратно подкрашенный, он стоит. Ну вот это русские напевы. Да, не, он, он фиброцементный диск, 4 пилки, Bosch T141, 4 пилки 1200 рублей стоит. В принципе, очень долго живут, не умирают. Так что, если вам что-то там вензеля какие-то выпиливать, то... Вы должны это знать, что все имеет место быть. Так, элементы крепления. Смотрите, основное, да, то, что это а, при монтаже классического кедрала надо от края отступать по 20 мм. Вот, видите, вот отступ от края, грубо 20 мм, тут не совсем выдержано. Как думаете, почему 20 мм? 20 мм. Молодцы, все вы знаете, с вами неинтересно. Потому что как только начинают крутить в край, вероятность поломки увеличивается в разы. Более того, те, кто давно работает с гидралом, вот эти 20 мм вот от края, от этого, уносят в 50-60. Тогда вероятность поломки практически исключается угла. Просто на угол делают более широкий брусок, на него же устанавливают какую-нибудь вертикально развернутую доску, и ее проще крепить, ее легче попадать. Плюс сломать тогда угол ну, практически невозможно, потому что когда вы крепите доску в середине, я ни разу за два года не видел поломки в середине. Чаще всего колят угол. Честно говоря... Когда клиенту сдают, он этот угол уже сломанный никогда не видит, потому что он закрывается следующей доской. Но я-то знаю, куда посмотреть. Я часто говорю, что вы не очень хорошо делаете. А дальше. Ну, считается, что шуруп должен зайти заподлицо с доской. В принципе, если он будет торчать на миллиметр, на два, ничего страшного нету. Вы, во-первых, это все закрываете следующей доской. И во-вторых доска уже имеет рельефную структуру, она все равно плотно не прилегает друг на друга. Так ну и соответственно вот когда обычно тоже вот, когда углы делают, часто перетягивают глубоко утапливают шуруп, что не тоже хорошо, но появляется слабое место, да вы просто толщину доски уменьшаете. Ну, саморезу по дереву он немножко сейчас нержавейка имеет другую э, как бы биту да, э, шестигранную и соответственно звездочку. Саморезы по металлу, биметал а2 и, соответственно, есть еще саморезы грабер, о чем, ну, вы уже в руках подержали, все понятно. Скажем так, вот видите, перетянута доска, то есть она слишком притянута к бруску. Обычно это происходит с нефирменными шурупами, которые не имеют. Ну, вы когда шуруп держали, видели там сверло на конце и зенкующая головка с ребрами. То есть она, в принципе, сама рассверливает, да, не требуется зенкование. Это по поводу елки, да. Ну, на самом деле, елка самая сложная. Кому-то, кстати, очень нравится, а кто-то от нее всеми фибрами как бы пытается отстраниться, говорит, что это за колхоз? Нет, не это. Но в принципе, на Руси вот этот вот тип монтажа фасадов он применялся. Бежали. Для монтажа используются саморезы не из нержавеющей стали а или оцинкованной стали. Ну уже тоже поговорили. Нержавейку все-таки, если морской климат применяйте. По поводу оцинковки, но ну, я считаю, что грабер очень достойненько так. Прям это. И по поводу биметаллических шурупов, дайте на слайд ниже вернусь. Если вы используете оцинкованную систему, я бы настоятельно рекомендовал использовать биметаллические наши шурупы. Почему? Потому что есть понятие химической коррозии. Даже одна оцинкованная подсистема и другой оцинкованный шуруп, если есть разность потенциалов начинает ржаветь не из-за того, что покрытие нарушилось, просто металлы начинают конфликтовать с собой, и появляется химическая коррозия. То есть через 4 года были случаи, что шурупы просто начали выпадать из-под а, Перекрытие 30 мм. Саморез отступили 20 мм, нам его надо закрыть. Мы закрываем следующей доской, автоматически перекрывая на 30. Давайте расскажу ноу-хау. А, подходим... К кровельному свесу, где нам надо остановиться. И остается у нас метра полтора-два. И мы понимаем, что нам придется крайнюю доску. Да, то есть, соответственно, 3 сантиметра 16 Да, или, или чуть уменьшаем перехлест, или чуть уменьшаем. И, соответственно, на 10-15 рядах можно вывести то есть, и, соответственно, последнюю доску никогда не подрезать потому что ну, это будет смотреться не айс, она просто может в какой-то момент оттопыриваться или придется что-то подкладывать. А, так, И отступ от земли от отмостки до первой доски минимум 60 мм, в инструкции написано 50 мм. Зачем? Чтобы обеспечить вент -зазор. Многие прям категорично говорят, мы сами с усами, там, ну ладно, сантиметр оставим. Популярные варианты раскладки, да, Самая популярная это прямая раскладка, ну в кавычках популярная, это когда шов идет по бруску от верха до низа из 10-20 метров, вот особенно если вот такой светлый это, это пластик номер два. То есть это самая нелюбимая наша раскладка, когда шов, ну знаете, вот эта расширительная планка от верха до низа делается, правильно? То есть, соответственно, вот от этой раскладки желательно уходить. Но в любом случае у вас будут окна, будут двери, будут это, у вас начнутся какие-то куски. Вот такие отрезаться, да, целые доски. Во-вторых, ну, обычно у нас доска 3,60, а дома у нас там 10-12, то есть кратным метром. Так вот, следующий вариант, это свободная раскладка, когда мы используем каждый кусок кратной ширине обрешетки. То есть, отрезали... Кусок 60, если есть, обрешетка 60, значит мы его используем. Но получается, вот такая геометрия, на мой взгляд, не очень. как вы... А вот самое мое любимое это шахматное. Это когда шов через несколько рядов повторяется на одном бруске. Тогда вот максимально естественно стена смотрится, и она, вот, ну, ну по мне, да, расход ну, максимум процента на 2 увеличивается доски.